Всем привет, с вами Булавцев Михаил и сегодня у нас будет на канале распаковка. Распаковка одного из гаджетов умных, робот для мойки окон. Живя в частном доме и имея большие окна, например, вон то, даже в... наступая на подоконник, не могу вот этот угол промыть. Без каких-либо подручных средств. Ну в принципе и вот эти окна, которые размером 2,60 высотой, без стремянок или каких-нибудь, например, козлов, уже помыть проблематично. А имея в доме 10 окон снаружи и снутри помыть их, это уже многочасовое такое удовольствие. Мы заказали на AliExpress робот-мойщик. Сейчас мы его с вами распакуем, посмотрим, что комплектации и конечно же запустим его Итак, так наша посылка состояла из двух частей как я уже говорил посылку мы заказали с алиэкспресс ссылки приложу все в описании под видео пришла посылка буквально где-то на пятый или шестой день с момента заказа очень быстро в саратов здесь у нас какой-то документ скорее всего Да, счет накладная заказывал робот мойщик как он 120 версия вышел он со скидкой 1700 рублей 8700 а так без скидки он стоит 10 с половиной практически была акция так скрытие. как видите еще упаковка целая Сейчас вместе проверим. Видимо, кверх ногами. Вот такая розовая модная упаковка. Это VWOD W120. Его размеры. 300 на 150 практически, то есть такой не особо большой компактный инструкция, обязательно надо будет с ней ознакомиться перед эксплуатацией и сам робот. Робот у нас имеет аккумулятор, который способен благодаря которому он способен функционировать на протяжении 20 минут. В случае отключения электричества он у вас не упадет. Он домоет частично окно и начнет пищать. Остановится, начнет пищать, сообщая о том, что заряд у него заканчивается. Робот у нас оснащен карабином. Со шнурком Для того, чтобы можно было его Привязать к батарее или к ручке окна Чтобы Предотвратить в случае падения Соскальзывания с окна Его падение на твердую поверхность Соответственно он повиснет на шнуре И спасет Его Так, есть Давайте посмотрим из чего он состоит У него два таких вот диска Вот эти, видимо, сменные кольца надо будет разобраться как они снимаются здесь одеваются у нас салфетки и робот у нас присасывается к окну но это все мы практическим путем посмотрим также в комплектации идет шнур питания по документам он написан как 4 четырехметровый продолжение шнура питания идут сменные салфетки Их всего должно быть то ли 8, то ли 10. То есть 4 или 5 комплектов. Тоже ознакомимся уже в процессе использования. Емкость для моющих средств. И пульт с батарейкой. Благодаря пульту мы включаем-выключаем и управляем роботом. Ну, а теперь приступаем к тестированию. Итак, при изучении инструкции... Основные моменты сразу выделю, внешний вид робота и инструкция. Соответственно, что у нас есть? Есть три индикатора, отвечающие за состояние батареи красный, то есть зеленый горит, когда батарея заряжена. Только при наличии зеленой лампочки можно использовать робот, чтобы батарея была у нас полностью заряжена. Если будет оранжевая, то значит зарядка идет красный, какая-то ошибка. Голубой, значит нормальная работа. Соответственно кнопка вкл-выкл режим точнее разъем для питания который у нас имеет винтовое крепление чтобы провод фиксировался надежно он затягивается сейчас посмотрим и здесь всякие датчики вот в принципе как на картинке разъем кнопка вкл-выкл это для удобства его брать выемка под руки наши лампочки и здесь датчики для первого использования на внешних сторонах окна, если окна сильно загрязненные, как у меня, например, я вам показывал в видео, используем сначала салфетки без каких-либо моющих средств, просто сухие чистые салфетки. Наносим на окно, он очищает и только потом наносим на салфетки чистящие средства. Если после второго захода с чистящим средством остаются разводы То мы отправляем нашего робота на третий заход Наносим вверх на одном диске по центру моющее средство Просто пшикаем на втором диске по внешнему периметру И пускаем третий раз Разводов уже никаких не будет Итак, подключаем первое включение вот так воткнули и закручиваем все затянул теперь провод у нас уже никуда не двигается смотрим оранжевая лампочка дожидаемся зеленой и приступаем к работе итак лампочка сгорелась зеленой почти два часа заняла зарядка аккумулятора первичная Поэтому нужно ставить заранее. Шнур сейчас не пристегиваю, так как буду запускать на окнах первого этажа. Ну что, поехали. Нажимаем кнопку вкл. Присосался. Очень шумный. И нажимаем кнопку на пульте. Первый этап прошел, просто очистка без моющих средств. Как видим, птичья кокуля у нас не отмылась, но в принципе это и подразумевалось. Теперь мы, вот эти вот э, тряпочки были первый этап без э, моющих средств. Мы можем наблюдать грязные. Поставил новые, теперь я смачиваю чистящим средством. Полностью диски. Ну и как эту вручную все моющие, все сильные загрязнения рекомендуется оттереть вручную. Даже после него моментально одним движением убралось. И запускаем заново, нажимаем кнопку, держится. Итак, второй этап очистки прошел. Для себя могу отметить, много нанес чистящего средства. Здесь видны даже капельки, где он остановился. Посему нужно приспосабливаться. Видны разводы. Вот, может быть, на камеру даже видно будет. То есть, третий раз необходимо будет пройтись. Сравнить. Сравнить. Здесь убрать разводы и идеально чистое стекло. Посему нужно просто-напросто приспособиться, как многие в отзывах и писали, кто приспособившись смело делает уже очистку с двух этапов, без средства и с средством. Поэтому мой вердикт, робот. Шикарен. Пока он чистил окна, я занимался своими делами. Ну а теперь поставлю его дальше на очистку и продолжу свои дела. И в качестве заключения хочу подвести итог работы робота-мойщика для окон. Окна в доме все помыл. Хочу порекомендовать, не стоит экспериментировать на чистящих средствах. Лучше купить специально для стекол и зеркал, потому что те, которые я использовал, как вы помните, оставляющие разводы, какое-то амвэевское средство, для просто для чистки, уборки. Его вот этим мистер, пропи... мистер мускулом устранял буквально в два захода с этих больших окон. Сильные разводы были после него. Все очистил, все помыл, отлично. По роботу могу сказать, в принципе, работой его полностью доволен. Но есть два минуса. Один из них, который в принципе... Так, чуть-чуть касается мойки окон, э, импосты, все рамы и, соответственно, отливы придется мыть ручками, как и в традиционном э, исполнении мытья окон. И вот эти вот углы, из-за того, что насадки у роботов круглые, э, он не промывает тщательно углы. Соответственно, вот так вот где-то оставляет, но ну, здесь можно тряпочкой просто пройтись и все. Окна чистые, мы довольны, занимались своими делами, только успевали его переставлять.